Морями щероки, где не падает снег на башках, Мама Азия, где катится листает душа, не рассказывал мудрый паша. И на крыльях своих нам приносит по фантазия Людям свой большой дым, мамадия Как вечно я хочу быть молодым мамадия Там море ганчубаться и вина мамадия Там девушки красивые как луна мамадия Как я хочу носить их на руках хранить тебя ладно Гарханы не ну, чистые, реки горные, чистые, чистые, и верблюды горванские быстрые. Ну, зачем мне пустыми мотор? Сутки мои полные, полные, боищены по жизни довольны. Мой кишлак это сказочный рай. Уай, уай, уай. Миш людям свой батчатный дым, мамадия. Как вечно я хочу быть молодым, мамадия. Там море ганчубаса и вина, мамадия. Там девушки красивые как уна, мамадия. Как я хочу носить их на руках хранить тебя, ла. Мама Азия, далекая волшебная страна, мама Азия. Там саксоу, кальян и Чеховна. мама Азия, Ты даришь людям свой волшебный.